Сейчас у нас 2018 год, и хотелось бы поговорить по поводу работы моей, работая по патенту. И вот пришло время, в конце мая, чуть-чуть заранее, нужно было заменить мой патент на новый, для того, чтобы продолжать дальше работать. И вот для того, чтобы заменить, мне пришлось поехать в ММЦ на Сахарова. Первая трудность, с которой я столкнулся, это то, что э, у меня не приняли документы из-за того, что у меня не было перевода моего паспорта. Хотя в моем паспорте было практически все написано на русском языке. Ну, как бы ладно. Я вернулся обратно в город. Сделал нотариально заверенный перевод. С этим нотариально заверенным переводом я и кучей других документов, которые у меня потребовали, я отправился обратно в ММЦ, где другой консультант на следующий день сказал мне, что этого можно было и не делать. В принципе, его все устраивает. Перевод загран... Ой, вернее, перевод украинского паспорта ему просто-напросто не нужен. Вот. Ну, ладно. Все началось с самого элементарного. Для начала у меня спросили по поводу, если у меня номер телефона, зарегистрированный в Российской Федерации. Я сказал, что есть. Но, тем не менее, мне все равно выдали новый номер, новую симку, которую зарегистрировали тут же на меня. И сказали мне, что мне нужно оплатить первоначальный тариф, минимальный 200 рублей, вот для того, чтобы получать смс заменить номер на свой в личном кабинете этот номер подвесили в личный кабинет пользователя для того чтобы я смог проверять есть ли у меня проплаты задолженности по новому патенту но как бы ладно делали патент не две недели как они обещают это делать а три почти четыре недели но это как бы тоже ладно далее в ММЦ я заплатил за патент за первый месяц и эта проплата в личном кабинете стала видна где-то через 4 дня. Что неудивительно. Но далее я столкнулся с другой проблемой. Так вот, вторая проблема, с которой я столкнулся, была уже через месяц. Когда мне нужно было оплачивать дальнейшее... дальнейший патент, новый. Вот, э, зашел я в свой личный кабинет, начал формировать квитанцию об оплате, но что-то у меня не получилось ее платить. Я решил ее не распечатывать, а оплатить через э, Сбербанк онлайн. Но тоже чего-то не получалось. Как выяснилось потом, не получалось по одной простой причине. Не хватало средств. Комиссия, да, не удивляйтесь, там есть комиссия, которая составляла в районе 800 рублей при формировании платежа и эти 800 рублей как бы мне не жалко было заплатить, но не хотелось. Я пошел в Сбербанк где консультант сделал мне платеж онлайн, помог сделать проплатили все правильно, вот, но сама проплата Долгое время не появлялась на сайте, ну как долгое время. В принципе, она и сейчас не появляется на сайте. Была оплачена 19 апреля, сейчас уже 4 мая, но проплата до сих пор не видна. Два раза я уже ездил в ММЦ, да Для того чтобы разобраться. Следующим образом. Они мою проплату видят. Все у меня нормально, патент у меня продлен, суп как положено. В личном кабинете это не отображается, потому что МВД не обновила базу их официальный ответ. Когда МВД обновит базу, тогда и у меня будет все как бы нормально. Но, тем не менее, мне нужно как-то передвигаться по городу. Вот. И для того, чтобы со мной ничего не случилось, не приключилось, мне предложили возить с собой постоянно весь пакет документов свой, вместе с проплатами, вместе с патентом и всем остальным в оригинале. Вот, но это, я считаю, как бы все равно неправильно, потому что проплата-то до сих пор не видна. До сих пор пишет на официальном сайте, в личном кабинете у меня то, что моя проплата не прошла, о том, что у меня есть задолженность. Вот. Как бы вообще, получается, две интересные вещи. Для начала, одному оператору, не будем говорить, уточнять какому, Прилетает несколько тысяч абонентов в день, живых реальных абонентов, ну хотя бы на первый месяц, вот. Второе, неизвестно, кто получает комиссию от личного кабинета, как бы тоже интересно. Если это официальная государственная структура, создала мне личный кабинет, то какая может быть комиссия в формировании платежа, непонятно. Вот такие вот проблемы в 2018 году. И есть люди, к которым я обращался на паблике ВКонтакте, которые пишут, что у них задолженность по патенту отображается уже на протяжении трех месяцев. И это уже настораживает и пугает. Ну, как бы так. В 2018 году очень сложно сделать новый патент либо продлить старый и очень много нервов нужно средств для того чтобы потом ездить и доказывать что у вас все оплачено и у вас все работает ну а так в принципе все кто еще сталкивался с такими проблемами можете написать в паблике вконтакте вам там быстро ответят либо под видео оставить комментарий. Ну, пообщаемся.